2 декабря состоялось четвертое заседание Международного научного совета КФУ, в рамках которого ведущие ученые зарубежных университетов-партнеров, курирующие перспективное направление исследований, оценили текущие достижения университета и его дальнейшие перспективы. Международный научный совет был сформирован в связи с участием КФУ в проекте по вхождению университетов России в топ-100 мировых рейтингов вузов. Как уже говорили, работаем над видением университета модели 4.0. Мы э, наши KPI также расширили. То есть Вашему вниманию представлены наши задачи в области... Развитие науки до 2020 года, в развитие образования до 2020 года, по модели университета 3.0 развитие в инновационной сфере до 2020 года, но и все, что связано со Smart University, Digital University, это 2020 год. Каждая сессия совета ежегодно включает в себя несколько дней работы, когда эксперты знакомятся с текущими результатами исследований, образовательными программами, инфраструктурными новинками университета. Основной темой обсуждения стали стратегические и академические действия, единицы Казанского федерального университета. Да, многие до сих пор ничего не знают о Казани и Казанском университете, несмотря на возросшую активность ваших ученых на международных конференциях и в разного рода международных ассоциациях. Интерес к вам есть, но вы должны понимать, что, например, работая над увеличением числа публикаций, вы не наращиваете этот показатель. Рассказывая о вас своим коллегам в Инсбруке, я вряд ли буду говорить о количестве написанных здесь работ, а вот об открытиях. Вполне и в первую очередь. Рецептом повышения узнаваемости в мире служит увеличение результативности исследований. Если вы посмотрите в предметных рейтингах, и таймса, и квест, мы в гуманитариях начали продвигаться. В области лингвистики там 120, по памяти говорю, могу ошибиться, по-моему, 121 позиция. позиции, там археология и история тоже. Вот по археологии удивительный, произошел скачок только по одной.. Э ну, как я говорю, из одной причины, мы там 150-е позиции в мире. потому что два объекта наших, где мы принимали активное участие, попали в список ЮНЕСКО. И все наши ученые, когда мы доказывали, шли на номинацию... Выступали там и везде выступали от имени Казанского университета. По завершению первой части заседания Ильшат Гафуров наградил международных советников дипломами и памятными знаками за заслуги перед Казанским университетом, за вклад в развитие конкурентоспособности университета. Диана Шиловой, Народ Литератур, Олег Апачаев, Универ